Хозяйка! Всем привет! Меня зовут Вика и перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, ведь наступил Новый год, в это время новых возможностей, свершения целей, всего очень крутого! И да, у меня теперь появилась своя официальная группа, так что обязательно после просмотра моего видео переходи по ссылке в описании, вступай сюда. там будет много всего крутого, фотоподборки, опросы, также конкурсы, да, халява по посылочки! Нам. А в этом видео будет челлендж. Я челленджи не снимала приблизительно год. И я решила, что 2017 год нужно начать с веселья и позитива, так что да. И этот челлендж называется «Две правды, одна ложь». Он сейчас популярен на ютубе. И это видео я снимаю не одна, со своей лучшей подругой Тани. Привет. И суть этого челленджа в том, что я называю три предложения, три ситуации, из которых будет две правды и одна ложь. И мой оппонент должен понять, что из этих трех предложений было ложь. Я надеюсь, я объяснила это понятно, так что начнем. Итак, начнем, наверное, с меня, потому что я так решила. Да. да. Когда я была мелкой, я поломала руку. Я не смотрела ни одного фильма Marvel. И на танго я пошла в октябре этого, точнее, прошлого, шестнадцатого года. Так, всё, секунду, первое, скорее всего, второе, я помню. Что ты помнишь? Я помню, что ты не смотрела на фильмы, <свуть> это правильно, пожалуйста, <свуть> пусть это будет ложь. <свуки> да, я до этого, правда, не смотрела ни одного фильма Марвел, mm -hmm. но в осенью, в осенью я посмотрела Доктора Стрэнджа, это фильм Марвел, да. Мой натуральный цвет волос светло-русый, потом, я знаю наизусть номер твоего телефона, и в детстве ты часто на меня обижалась. Ну, твой, волос светло... твой, волос. Да. твой цвет волос светло это я знаю, да. хотя ты убеждаешь, что короче, опустим эту подробность, я, видать, все равно блондинка назвала. Да. В детстве я на тебя часто обижалась, ты не знаешь, мо... ты не знаешь моего номера телефона? В смысле, я знаю твой номер телефона. В смысле? В смысле? Я на тебя сейчас обижалась детства. Так, вообще-то из-за ну, вот, я тебя обижала, из-за этого ты обижалась, но в основном обижалась я, из-за этого ты обижалась. Я обижалась. Ты не обижала. обижалась я и уходила. Вот. И ты потом как бы не обижалась, а расстраивалась. Не обижалась. А я тут что ты обижалась, обижалась, я обижалась. Итак, какой счет? Давай. Ноль. Я всегда была отличницей. В сяде, когда он был утренник, я была белочкой, и перед самым началом выступления я просрала, не просто потеряла, просрала свою маску белочки. И на празднике была как лошаром. И когда мне скучно или грустно, я надеваю корону смесь весны и хожу по ней по квартире, там смотрю в зеркало, и мне становится легче. Сложно. Так, ну про корону рассказывала ты ходишь я не рассказывала ты рассказывала, не рассказывала. ты видела, что ты ходишь в ко мне рассказывала ну я видела как ты ходишь короче ты не рассказывала я знаю потом второй второй ну просали нет так и было я просто взяла и просрала маску белочки и все-таки были в костюме тебя красивая и тут я такая была отлично да я была отличной все ночью школа Потом в пятом-шестом классе у меня были семерки, семерки для лидеров, просто капец, по физкультуре, самым важным предметом. и по природе. Определенно важным. Да. Слишком А потом что-то как-то пошло, и вроде иду. Смотри, у нас есть с тобой одинаковые футболки. Так, что там? Розы, мои любимые цветы. И кукуруза, лучше горох с Я знаю, что ты не любишь горох, следовательно, кукуруза лучше гороха. В оливье я его Ты не ела у меня в оливье горох, ты его повыбирала. Теперь я его ем. Падла. Да. Так, что там еще было? Розы мои любимые цветы, у нас одинаковые футболки. У нас одинаковые футболки, да ладно? Да ладно! Следовательно, розы твои, эти не самые любимые, розы мои самые любимые цветы. Розы твои самые любимые? Да. Я сижу на всех шпагатах, кроме Поперечного. Mm -hmm. Первая моя фотосессия была в августе 2015 -го года. Mm -hmm. И я прочитала все книги Гарри Поттера. Вторая она была на Поттера. Фотосессия у меня была в августе 2015. В смысле? Ты... Ты... ты Гарри Поттера? Ты говорила, ты все прочитала? <смех> я не все прочитала. Как? Я прочитала книги 3. Это нечестно, мне ты говорила, что все И Это пранк, бро, yeah. был. Ммм, mm, хорошо. Я из-за тебя всех части прочитала. Отлично. Mm -hmm. Так, первое. Значит, я люблю носить платье. Обожаю. Mm -hmm. Потом э, я не умею плавать. И я очень люблю в свободное время сидеть на подоконнике, читать и слушать музыку. Так, плаваешь ты как хорек Галима. Да. Про подоконник ты мне что-то втирала, что ты любишь там читать? Слушать, что Помнишь, такое. Значит, ну, я и так знаю, что платить носить не любишь, потому что я их ношу. А ты не да, ладно. да ладно. Да ладно. Да. В общем, я выиграла 4-2. 4-2. Победа. Угу. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши внизу в комментариях, какое видео ты ждешь от меня в следующем. Люблю вас всех сиять. Увидимся в следующем видео. Пока!